Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас на обзоре будет Бэби Кошу, э, или Коша, я не знаю как точно, короче, почти как Бэби Кошка. <laughs> в общем, это у нас э, мемный токен, Binance Smart Chain, Pancake э, имеется, есть на покойне уже, Twitter, Telegram, в принципе, ничего такого. Тут небольшая предыстория, сами придумали историю, написали, ну молодцы. Токен запущен в 2021 году, в июле, в конце июля. Сейчас уже есть листинг и нормально двигается. А, что у нас здесь? Награда 10, дол... Ой, 10, 10 долларов, 10% в долларах, байбек у них 5%, маркетинг у них 4% и 1,3% на пожертвования идет. Это что у нас по токеномике. Дальше залетаем, у нас дорожная карта, можем первый этап, в принципе, как бы не смотреть. Первый этап, 200 тысяч человек, запуск сайта, пресейл и тому подобное. Сейчас уже вторая фаза, сейчас у нас идет, хотят, коингека, раз, потом маркетинг, это два. Ну и, конечно же, листинги на разных сервисах, наподобие коингека. 10 тысяч холдеров и более тысяч человек в телеграме. Соответственно, с каждой фазой, с каждым промежутком определенного времени хотят все это увеличивать, дополнительные висеньи ставить. Ну, как бы, ребята молодцы, что-то стараются, что-то делают, пытаются. Так, идем мы далее. Попадаем мы на Покоин. В плане того, что здесь делать можно иксы, как бы, знаете, вот много таких токенов появляется. Сначала как бы на преселе, если кто-то успел купить, данный токен на листинге она уже дороже залетает на листинг кто то кто не успел купить покупает здесь потом пару иксов делает, а те кто успели на прицеле делает больше соответственно и по итогу такие проекты там живут они долго и потом типа опять сливается все вниз но все зависит опять же от рекламы с тем что проект только запустился какая у них сейчас будет реклама в ближайшем будущем серьезные люди будут делать эту рекламу Смотрите, вот началось у нас все с 1100 с чем-то, да, там, грубо говоря Точнее, началось так, а потом упало до 1100 И опять все это у нас залетело. Здесь у нас пятерочка, то есть 5 иксов уже сделали Опять потихоньку кто-то, блин, успел свои токены То есть, либо у него уже были, либо когда увидел от суммы вложения Что уже получается там делать, э, сколько примерно, ну там, 3-4-5 иксов Монетку подсливают, подсливают. Здесь опять закупились потихоньку лесенькой. И опять ее как бы немного подсливают. Но опять же, сейчас с рекламой, я думаю, в принципе, опять на 5 тексов мы поднимем вверх. А, так, что у нас здесь? На 1 BNB мы можем купить себе 156 тысяч данных монеток. А, ну, как бы здесь ничего такого особенного нет. Телеграм, конечно, не докрутили, как они хотели. Но я думаю, вместе мы докрутим и успеем еще поднять бабла. А, Тайлор Маск а, сделал твит, что довольно-таки неплохо подогрело данный проект. Потому что у данного человека 1 800 000, а, подписчиков ой, в Твиттере. И как бы дало определенные свои какие-то плоды. Так что человечек молодец. Понятно, что это все, наверное, делается не за бесплатно. И опять же тоже Рочи Крипта. Точно так же сделали там твит 1,1 миллион подписчиков. Да что в принципе я думаю все как бы сейчас если хотите можете залететь успеть свои там даже два кса сделать чтобы не жадничать и уверенно потом идти дальше пока у меня на этом все скоро будут новые еще проектики но на этом опять же можно еще поднять бабла давайте всем удачи всем профита всем пока